Всем привет! Вы на канале НЗФитнес и с вами я, Бог Наталья. Предлагаю снова заняться ногами. Проблемные зоны продолжаем снимать. Сегодня мы избавляемся от ушек. Первое упражнение. Реверанс на левой ноге, отводя правую накрест назад и левую уже поднимаем вверх. Продолжаем выполнять это же упражнение, пружиня по три пружины внизу и три пружины вверху. Отлично. И теперь по восемь. Пружиним внизу восемь. И вверху восемь. Левую ногу накрест-назад, на внешнюю сторону стопы, переносим на нее вес тела и проворачиваем таз вперед, как будто бы хотим ягодицы увидеть в зеркало. Сделали глубокий вдох, потянули свет, выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону. И все выполняем с другой ноги. Снова по три пружины. По 8 раз, 8 пружин внизу и 8 пружин вверху. Снова потянулись. Правая нога накрест-назад, на внешнюю сторону стопы прокручиваем таз. Затем делаем глубокий вдох-выдох. И снова реверанс на левой ноге и левую поднимаем вверх. По три пружины. И снова по восемь. Снова опускаем левую накрест, назад, на внешнюю сторону ребра, опора. Вес тела переносим на левую ногу, снова прокручиваем таз вперед. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабились. Размяли ноги. И последний подход. Накрест и правую ногу вверх. По три пружини. Последний раз восемь пружинок внизу, и восемь пружинок вверху. Продолжаем также. Опускаем правую ногу на крест назад, переносим вес тела на правую и проворачиваем таз вперед. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох расслабились. Для следующего упражнения опускаемся на пол, ноги согнуты и правую поднимаем вверх. По три пружины. И пружиним, не опуская ногу. Все время акцент вверх. усложняем поднимаем прямую ногу вверх головой тянемся до потолка и по три не опуская ногу акцент вверх согнули, поставили правую ногу перед собой толкнули колено в одну сторону сами разворачиваемся в другую, живот подтянут усложняем все делаем то же самое, но руки удерживаем перед грудью По три пружиним. И пружина не опуская ногу. Стопу колена поднимаем на один уровень. Бываем с прямой. уже ним по три и не опуская акцент вверх и снова потянули Правую ногу перед собой. Отталкиваем колено в одну сторону, себя разворачиваем в другую. И все с другой. Согнули левую ногу, поднимаем вверх. И по три. пружина только вверх. Выравниваем ногу и все тоже делаем с прямой, головой тянемся до потолка, живот подтянут. 3. И пружина только вверх, ногу не опускаем. Поставьте ногу перед собой толкнули колено в одну сторону себя в другую, живот втягиваем и усложненный вариант руки перед собой по три. Пружина только вверх. Выравниваем ногу и продолжаем с прямой ногой. Живот втянули, головой тянемся до потолка. три пружины и акцент вверх ногу не опускаем пружиним только вверх